Здравствуйте! <с> Опять нету повода не выйти в прямой эфир. Мне сейчас в болталке задали вопрос, который, собственно, мне сдает время от времени. И я на него довольно часто отвечаю. Вот Еще раз хочу ответить. Аня, как ты относишься к плагиату? Как ты относишься к тому, что кто-то возьмет твой тренинг и выпустит от своего имени абсолютно идентичный твоему? Я даже подозреваю, что были прецеденты, возможно, кто-то что-то видел. Мой ответ такой. Я к этому отношусь совершенно спокойно. От меня не убудет, от меня не отвалится. Что я могу сделать в этой ситуации? Могу ли я этому человеку запретить проводить эти марафоны от своего собственного имени? Не могу, и я не буду тратить на это ни свои силы, ни свое время от слова «совсем». Дело в том, что я вообще отношусь к энергии как к направленной энергии. И если человек пользуется тем, что я говорю, ну не поверите, но мне от этого будет прибавляться. То есть он возьмет свое, что он там заслуживает, но целенаправленное направление внимания даст мне больше ресурсов, больше результатов. Я возьму где-то в чем-то другом. Но польза мне от этого тоже будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мне очень приятно, что вы меня смотрите, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Поэтому, ну, ну, я не скажу даже, что мне будет грустно от того, что кто-то будет проводить мои тренинги, мои марафоны от своего собственного. Ну вот, ну, если человек не способен родить что-то свое, ну, ну, пусть пользуется тем, тем, что умеет. Энергия имеет целенаправленное воздействие, и каждый получит то, что Заслужил. Как при коммунизме. Нет. Нет, наверное, все-таки при социализме. От каждого по способностям, каждому по труду. Ну вот как-то так. Так что, так что вот. Точно, это лозунг социализма. Боже мой. Кто помнит лозунги социализма, капитализма, коммунизма? Вот так. Так что я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. И спрашивайте, задавайте, можете писать директ. Я на ваши вопросы буду записывать эфиры. Пока!